Снова, друзья, всем привет! Вы находитесь на канале по покеру и сегодня будем устанавливать тему на рабочий стол. Но это будет стол не Windows экрана, а стол покер-рума. Есть такой игровой рум у нас, где играют игроки, зарабатывают, просто отдыхают. И вот э, такой есть вопрос, как установка темы, поменять дизайн рабочего стола. Давайте сейчас все это продемонстрируем, как это открываем мы наш наше рабочее окно так сейчас мы перейдем с английского на русский изначально здесь э, нажимаем настройки и ставим русский язык чтобы нам было понятнее разбираться так и значит вот открыли мы покеру Покер старс на данный момент. И здесь в правом углу в посерединке есть такая вот кнопочка настройки. Нажимаем настройки и здесь вот. Так, общий закрываем. Внешний вид стола открываем. И здесь мы видим темы. Открываем темы. А, и... Мне в принципе тоже интересны разные виды тем. И так, это у нас установлено. Здесь в принципе есть несколько тем которые в принципе уже дается как готовая темы мы можем поменять сейчас посмотрим давайте как это будет выглядеть э -э например мы откроем так кэши игры да откроем давайте так кэш у нас что здесь у нас ставки микро да сейчас мы продемонстрируем как меняется тема на рабочем столе так Так, здесь все занято, да, у нас 6 человек. Так, минуточку, сейчас мы, нам надо куда-то сесть. Так, игроков двое. 0,8, 0,16. 6 макс. Давайте 10 откроем. Так, игроков, игроков 7. Так, вот тут сейчас мы все зайдем. Так что у нас здесь евро. Доллары пять. Ну, давайте вот сюда мы сейчас сядем. Да, так. Нам предлагается сумма 1 доллар 60. Ну. Садимся. Так, и пока что мы будем пропускать раздачи. Так, пропускать раздачи будем. Сейчас мы будем устанавливать тему. Она будет у нас меняться. Вот, жмем настройки и выбираем тему ну допустим нам понравилась тема вот ее нету сейчас мы берем устанавливать нажимаем так идет установка тема в принципе достаточно быстро это происходит теперь она вот установилась и мы жмем выбираем нам дается здесь выбор применить ко всем столам зум турнира ну мы применяем ко всем нажимаем применить окей и пожалуйста у нас тема изменилась Таким образом происходит изменение дизайна давайте дальше попробуем так но ну, мне например нравится тема салон устанавливаем тему устанавливаем тему, опять применяем ко всем столам нажимаем применить подтверждаем окей у нас тема поменялась стола ну и Давайте еще какую-нибудь третью тему установим. Давайте внизу здесь вот поищем, да, тут темно темную не будем, да, синенькая вот. Ну давайте, к примеру, вот такую вот тему мы поставим сейчас. А, нажимаем установка темы, идет установка у нас, видите, вот, вот зеленая шкала. И когда установился, у нас тема поменялась, Да хочу обратить внимание что мы можем поменять э, фон цвет сукна э, разный фон поставить тоже какой нам тут удобен ну, давайте оставим как есть Ну и также мы можем заменить лицо карты оставим как как есть но единственное поменяем внешний вид стола и нажимаем применить и у нас друзья вот, вот так все выглядит также хочу сказать, что можно сделать свой фон. Для этого мы тоже жмем так стол. Сейчас я вам покажу, как можно изменить. Так. Общие. Внешний вид стола темы. темы темы у нас выбраны. Меркурий, так, сейчас мы посмотрим. Отмена. Так, закрыли. Сейчас мы. Ага, вот, друзья, нажимаем прям правой кнопкой на наш рабочий стол. Так, ну почему-то здесь видно новый интерфейс Пукистарс. Ну, по крайней мере. Я вам показал, как меняется тема в самой программе. Раньше было так, что можно было поменять тему, выбрать, которая нам нужна. А, вот, пользовательский. Нашли мы. Значит, опять показываю, правой кнопкой жмем и нажимаем пользовательский. И выбираем ту тему, которая нам интересна. То есть, обычно это обои. Сейчас я покажу, как это. Так, у меня обои на диске Е. E. Так, обои. Ну, и, к примеру нам нужны там на ну, удачу да давайте попробуем на ну, удачу поставим такую зелененькую картиночку Тут у нас э... так и нажимаем ОК. вот пожалуйста у нас э, такой за полем зеленые листики также можно поменять э, цвет сукна такой у нас так сукна ага пользовательский ставим вот это вот, вот право жмем хотим желтый нажимаем окей у нас он становится такой желтенький э, то есть тема стола если мы хотим изменить вот тут в правой стороне изменить собственный цвет нажимаем и выбираем на выбор цвет сукна вот такой у нас стал. сиреневый или как он тут цвет Поэтому, друзья, спасибо за внимание, всем приятного времяпровождения, меняйте темы, развлекайтесь, играйте в покер, а мы увидимся в следующем видео.